Всем привет, дорогие друзья, ну и, конечно, подписчики. Да, меня зовут Тайна НЛО. Последние дни вы видите очень странные явления. По множеству других еще странные видео вы видите в социальных сетях. Не только на YouTube, но и на других. Множество людей сейчас выкладывают про НЛО. Такое ощущение, они ждут что-то необычное. Что-то необычное происходит не только с вашим. Городом, но и в других местах. Этот видеосюжет как раз не так давно, можно сказать, запаниковал один очень интересный ученый. Не так давно случилась необычная катастрофа. Кто находился на Эльбурсе? Все, наверное, уже знают, что там 20, можно сказать, туристов просто заблуждали в этих местах. Но они не знают, что за день до этого был замечен неопознанный летающий объект. А после того, когда они пошли на эту гору, то появился огромный и необычный момент истины, а именно метель. Да, множество людей остались живыми, но суть не в том, что остались, а суть в том, что скрывается здесь. Оказывается, в этих местах люди часто видят. Необычные явления. НЛО. Дискообразные, серебристые и еще какие. Но что НЛО делает, сейчас мы не можем понять. Говорят, что самый необычный момент истины скрывается в горах. Не зря ученые нашли множество странных мумий. Да, это не человеческие мумии, а именно инопланетные. После этого были отправлены на экспертизу, что все от этого ужаснулись. Оказывается, мумиям по несколько тысяч лет. Что на самом деле может быть, если мы с вами, дорогие друзья, живем в такой эпохе обмана? Но не думайте. Такое ощущение, что множество очевидцев и людей просто-напросто знают о НЛО больше чем мы сейчас. Оказывается, что в последние дни не так давно была выпущена необычная и очень странная документация о том, что люди и пришельцы взаимосвязанная связь есть. Как это все располагается и почему множество документов просто были засекречены? Оказывается, что не так давно, в 2013 году, была встреча с самой сильной расой инопланетных существ на Земле. Договор был очень странный, но все происходило зимой. Что наоборот считалось то, что мы с вами знаем про НЛО, это оказалось весь обман. Оказывается, НЛО накапливает необычную угрозу. Я уже вчера говорил о том, что будет скоро. На Луне были замечены множество кораблей. Я представляю, что МКС также каждый раз замечает. Но как объяснить то, что люди уже смирились с инопланетными кораблями? Вы думаете, что все это обман и фейк? Все может у нас быть обманом. Но почему действия то, что разворачивается с угрозы, мы с вами просто не берем значения? Не так давно в одной маленькой, можно сказать, деревне было замечено около шести существ разного типа. Местные жители не хотят говорить об этой угрозе, которая на их деревню постоянно нападает. Там живут они, старики, и уже молодых в основном и нету. Но суть в том, что они приходят то за курями, то даже за домашними животными, а именно собаки, кошки. Не так давно туда приехал один внук в эту деревню и ужаснулся, что вся деревня просто-напросто, можно сказать, вымерла. Никто не гулял по улице, все сидели по домам в закрытых дверях. Но что на самом деле произошло? Оказывается, не так давно там типа упал метеорит. Но это не был метеорит. Люди замечают множество странных и необычных эффектов. А именно, есть такая поговорка о страха: глаза велики. Оказывается, эти необычные существа с другой планеты. И они нападали на эту деревню около несколько месяцев. После этого внук решил сделать репортаж. И ужаснулся, он нашел. Этот НЛО корабль, который упал. Но вы не поверите. То, что он увидел, ему никто не поверил. Что на самом деле увидел и что заснял, я не мог вам показать, дорогие друзья, и не могу. Потому что это необычный видеосюжет. Очень странный и очень опасный. По виду того, что он заметил. Семка шла около получаса но суть в том что он снимал около метров 100 150 качество конечно камера очень плохая но видно было то что на этом корабле находились еще несколько существ что на самом деле было я вам обязательно покажу я попытаюсь вам показать этот видеосюжет но вот эти необычные кадры были сделаны в прошлом году летом. Удивительно, но пожар, который создал НЛО, утверждают местные жители, что в этих местах также необычные аномальные явления происходят. У кого-то здесь была находка из-под земли, нашли необычный артефакт серебристого цвета. Но это не был артефакт, это был НЛО, который находился под землей. Суть в том, что этот неопознанный летающий объект просто-напросто вылез из земли и создал вот такую необычную, можно сказать, опасную ситуацию. Пожар. Но такое бывает не у всех. Этот необычный треугольник также был сделан недалеко от Канады. Удивительно. Но местный летчик утверждал, что это необычное явление Видеть уже не в первый раз Когда он решил подлететь к этому необычному НЛО Можно так сказать То он рассыпался на несколько молекул И разлетелся НЛО в основном Скрывается от людей Очень быстро То есть вы даже если захотите Заснять, вы даже не сможете Снять то, что вы видите Множество камер И множество даже Этих моментов камера может не заснять, потому что есть помехи, которые вообще нельзя никак изменить. Но людей не то, что скрывают НЛО, а то, что даже есть множество тайн, которые мы с вами не знаем. То же самое Австралия, то же самое Бразилия. Все моменты, где происходят, а именно НЛО, власти их закрывают. Но зачем? объяснить также очень тяжело потому что множество а, идет можно сказать даров а именно что и на египетских вариантов что на маевских то есть люди несут дань этим богам золото. и до сих пор это все происходит сейчас происходит то что у можно сказать мирового населения исчезает золото Думайте сами, куда она уходит.